разум не способен представить такую ненависть. Их битва длилась вечность. Обе стороны не ведали ни пощады, ни раскаяния. Демоны и ангелы. Рай и ад. Ненависть. Она оправит бал в этом царстве, где каждый грешник и праведник страстно защищает правоту своей сущности. И эту страсть Порой нужно излить, часто кровью, но иногда, иногда необычным путем. Воин Света и властительницы Тьмы дали жизнь ребенку. Ребенку, обреченному на горе, отвергнутому и презираемому всеми. Ненависть. В этом союзе было рождено уникальное создание. Владевший искусством порталов и управления временем. Но этот дар обернулся ему не только благом. Создание происходило из обоих миров и не принадлежало ни к одному. Его боялись обе стороны. Оно стало угрозой, настойчивой фигурой на шахматной доске. Его боялись и был заключен договор. Грязный договор. Ненависть. Люцифер послал своего лучшего приспешника Цербера, чтобы сразить Мастера Порталов. А подлый Самаэль стоял и смотрел, как грязная собака отрывала созданию Рая до крылья. Его красота осталась в прошлом. Слава сгинула, а царство было разграблено. Ненависть. Его не хотели убивать. Им хотели владеть. Ведь кто знает, когда могут пригодиться умения мастера порталов. Несчастное существо заточили в тайный уголок честилища, подальше от ангельских и дьявольских глаз. Там, куда отправляют тех, кто должен исчезнуть. Его посадили в волшебную клетку с заколдованным замком, запертым жизнью самого Люцифера. Ненависть. И вот я, Беляо, просидел здесь многие тысячелетия, измученный, и оскорблен. Но сегодня что-то случилось. Замки рассыпались, клетка упала. И я на свободе. Значит, Люцифер либо мертв, либо избит до полусмерти. Ненависть... Я свободен и переполнен чувством, которое испокон веков бушевало между Раем и Мрадом. Возможно, Люцифера не стала, но Церберг... Церберг еще жив. И Самарель — это лживое живые лицемерное животное. Его я тоже могу разыскать. Кажется, я знаю, что делать. Меня терзает я, расстражденная в неволе, за годы отчаяния и беспомощности. Самаэль, я найду тебя. Ненависть. Мой путь лежит через черную башню, ворота из этой темнейшей сатанинской тюрьмы. Выбравшись, я разыщу Цердера. Уже чуешь меня, пес? Ибо я белял, мастер порталов, приятель времени, искатель справедливости, дитя ненависти. Значит, путь открыт. Нет ничего слаще вкуса свободы. Сам не верю, что говорю так. Но мне приятно быть здесь. Ты истощен, запутан заброшен. Но у тебя есть вещь, которая мне нужна. Так, о чем я? Ах да, будем играть в палочку. Ко мне, песик, ко мне! Ты не представляешь, собачка, как я ждал этого момента. Плохой пёсик, плохой. Врезать бы тебе газеткой, промеж. Ладно, и это сойдет. А теперь пора нанести визит Самоэлю. Ему многое придется объяснить. Я знаю, что не могу убить тебя в самолете, бледный ублюдок. Но я и не намерен делать этого. Это сломанное лезвие кое на что еще сгодится. Рана не заживет никогда. И у нас будут похожие прически. Я должен радоваться, но все как-то не так. Кто-то помог мне выбраться из темницы, и я чую его. Ну что? Эх, ни сна, не отдыха, измученной душе. Где же он?